Всем привет, с вами Юрий Худаченко и канал Бизнес Онлайн. По многочисленным просьбам подписчиков и друзей записываю видео на тему, как изменить виртуальный фон в программке Zoom. Ну и проведу разбор программы. Перед просмотром видео ставим лайк, подписываемся на канал. Кто еще не подписан? Оставили? Подписались? Поехали! Итак, приступим. Что нам нужно для этого? Сама программка Zoom. Открываем ее. Можно зайти через шестеренку, можно зайти через новую конференцию. Открываем новую конференцию. Не идет. Вот видите, да? Так. Смотрите, нажимаем на такую стрелочку «Выбрать виртуальный фон». Собственно, вот фон. Много писали, кто почему у меня лицо не видно, почему у меня это, почему у меня это. Сейчас объясню, ребята, в чем вообще причина. Я сам с этим столкнулся. Можно использовать много методов. Смотрите, если я ставлю, допустим, виртуальный фон, вот видите, меня тоже не видно. Меня самого не видно вообще. То есть, как с этим быть? Что вообще делать? Смотрите, есть вот тут, у меня есть зеленый экран написанный, тут есть подсказки, требуется однотонный фон видео, предпочтительно является... Зеленый цвет, то есть хромакей называется. А дальше идем. Что нам нужно? А, нам нужно, во-первых, отключу, а, Смотрите. Нажимаем вот сюда. Вот сюда нажимаем. Использовать зеленый экран, чтобы повысить качество виртуального фона. Дополнительная информация. Нажимаем на дополнительную информацию. Открывается саппорт. Ссылка на этот саппорт. Если кому лень зайти нажать, можете по ссылочке перейти и на саппорт попасть. Сейчас этот... включу. И будем по порядку делать это все. Да, зум. Ладно, не суть. Смотрите, а, виртуальный бэкграунд. Вот так, а, нажимаем перевести на русский. Уже русский с вами. Так, а, смотрите. Вот тут можно почитать все. Аудиообмен, встречи, вебинар, обмен там, и, так далее, и так далее. Индивидуальный фон и так далее нам это в принципе ничего не надо обзор функции вот тут все можете прочитать что к чему как вообще что какие требования к ПК кстати по поводу требований вот тут внимательно читайте у меня а, компьютер AMD AMD вот этот стоит он также у меня не дает этот зеленый фон то есть хромаке этот кто на маке на маке э, работает, у них автоматически он. Э, как выйти, если там процессор слабенький, просто хромакей делает. Это может быть зеленое полотно, это может быть красное полотно. Но самое главное, чтобы было освещение. Вот э, по поводу. Я тоже кстати, с этой проблемой столкнулся. Надо э, сейчас хромакей закажу, он мне придет и будет соответственно нормально все. Вот. Дальше читаем. Смотрите, двухъядерный процессор, 2 герц, там, тут там Д, короче, ну все, вот это изображение, тут читаем, дальше, дальше, дальше. Еще вопросы задавали, там, можно ли там арбузы ставить, можно это, можно хоть что, ребята, ставить, хоть арбузы, хоть апельсины, хоть, хоть что. Смысл в чем вообще? Чтобы контент не был защищенным. Чтобы защищить, защищенный контент был, есть вот такие сайты. Фоновое изображение, соотношение сторон 16 с минимальным разрешением. Источники безвозмездных изображений. То есть вы отсюда, ребята, можете грузить картинки. Нажимаете, открываете. Сейчас я все это продемонстрирую. Вот, смотрите, тут можете фон любые брать, любые, просто любые скачивать. Взяли, скачали себе на компьютер, установили его. То есть вообще не вопрос. Берете, допустим, вот этот фонд. Раз. Бесплатное скачивание. Ставить. Так. Давайте ждем. Ну и также другие сайты, тут также Splash, есть есть Pixabay. То есть тут качественные фотографии, качественные видео. Кстати, в Zoom можно видео еще загружать, это GIF-анимации. GIF Но не у всех подойдет, нужно читать вот этот, как он называется. Вот, нажимаете вот сюда, добавить изображение. Фоны, вот, фон, фоны мне. Фон. Вот фон один И загружается. Вот, видите, он загрузился. Но меня не видно, видите, что происходит. Тут нужно, я говорю, через хромокей работать. Так что, ребята, это вообще не проблема, а, кто там паниковать начал, кто начал засыпать меня в ком комментариях там какими-то вопросами, я благодарен каждому, кто лайк ставил, кто подписывался, а также, если вам интересны какие-то разборы по поводу моментов зум программки тут очень много всяких функционалов, даже вот взять, допустим, видео, можно подобрать, включить режим, тут отобразить мое видео зеркально. Убирайте, опа. Понимаете, как можно играть? То есть исходное положение поставить. Тут камеру можно определенную выбрать. То есть э, Zoom вообще уникальная программка, ее нужно изучать. Сейчас тем более такое, такое время пошло, сейчас все онлайн, сейчас много конференций, вебинаров проходит, а, реально обучение в школе даже вот сейчас онлайн идет, то есть это реально эта тема, а, ее качать нужно, продвигать в а, массы и будет все круто. А, это не на правах рекламы, это реально, я просто сам пользуюсь. Я занимаюсь бизнесом онлайн уже более восьми лет. Частично четыре с половиной года и профессионально сейчас более четыре ну, года будет летом. Продвижение идет крупного бренда. Также мы работаем сейчас онлайн оффлайн сейчас пока как говорится на замке но и, тем не менее мы не страдаем с этого кому интересно чем мы занимаемся пожалуйста переходите будут под этим видео в описании мои контакты пишите пообщаемся найдем точки соприкосновения возможно мы с вами посотрудничаем ребята надеюсь я ответил на ваши вопросы где что находится и как из этого выпутываться по поводу хромакея заказывайте это алиэкспресс сайты это можно хоть любой можете просто взять какую-то ткань купить и натянуть это тот же самый хромакей вот. а, реально почему а, долго не общался с вами не отвечал сейчас сами понимают сейчас онлайн есть а, люди которые обращаются Покажи, расскажи, чем занимаешься и так далее, и так далее. То есть идет наплыв людей. Естественно, бизнес на первом месте. А YouTube это площадка для меня как для развития, для обучения как моих партнеров, также и как вас, зрители. Вот. А я буду, повторюсь, благодарен, если будете подписываться на канал, ставить лайки, продвигать эти видео в топ. Все супер. Всем спасибо, ребята, то что были на связи. Всем пока.